Вот, ладно, я к этой теме вернусь сейчас, но хочу просто, она задала тему, Юля, и я поэтому и объясняю, когда Юле был год, она попала в больницу, а я приехал из Москвы, и она попала в инфекционное отделение. Не будем говорить с чем, не будем говорить как, но когда я прихожу, это было ровно 33 года назад. Еще была махровая советская власть Это был 86-й год И когда Еще даже не бухнул Чернобыль И когда я Прихожу и говорю Дайте мне моего ребенка А мне говорят, а это бокс А это инфекция И как мы можем вам отдать его Я понимаю, что ребенок В 11 месяцев еще не ходит Упал с кровати Ползает по этому боксу А меня не пускают, естественно ты принимаешь решение, что тебе надо просто забрать своего ребенка, каким способом, он же не принципиально, потому что дальше ты с ней разберешься, а вот разберутся они или нет с ее проблемами, это у меня ставит, то есть это ставит большой вопрос. Ну, а уже переходя теперь к 1986 году, уже раз на эту тему заехали, я помню, когда бухнул Чернобыль, мы жили не так далеко, в на 300, наверное, от этого места. И в те времена ее бабушка говорила, что... Да что произошло особенно, вот идет гонка мира, вот, что это мирный совершенно атом, что ничего плохого в этом нет. И когда это было, наверное, бухнуло 28-го, примерно, апреля а уже первого ее вывезли в Сибирь вместе с мамашей и со всеми делами, вот, потому что, когда я учился, а я еще раз говорю, я учился для себя, в те времена была 50 рентген разовая доза, 100-месячная, 300-годовая, и когда военнослужащие получали такую дозу облучения, они использовались в боевых действиях в первую очередь, так было по инструкции. Вот, естественно, что детей, вернее, ее с матерью вывезли. Понятно, что мы тогда организовали свой штаб, тогда мы мерили радиацию, мы запаслись там всякими антидотами и всем остальным, потому что это был большой научный, в общем-то, но ну, эксперимент поставлю, в которых нас поставили. И... Рассказывать можно про этот период очень долго, потому что потом я зацепил и много детей, которые были, попали в зону облучения. И потом все эти детские эвакуационные лагеря и санатории, куда этих детей с лейкозами и со всеми с лучевой болезнью свозили. Это отдельная тема, вот, в которой надо было разбираться. Ну, как бы мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что каждый ребенок, он оставил свой неизгладимый свет в профессиональном, как бы, принятии решений. Что Маша, вот, которая родилась в асфиксии, с подвывихами, смещениями и так далее, ты вынужден это делать, что Арсений, что Эваль и... Я неоднократно вообще, как бы, у меня встает, вставал всегда вопрос, а что бы я делал и куда бы я подбежал, если я этого бы не умел делать? А у меня, мне говорят, а что у тебя, почему ты каждый день занимаешься своими детьми? Ну, не каждый там, а 300 дней в году, вот... Я. И не сам занимаюсь, а инструктора занимаются. А все, что я сделал, создал методики и техники, чтобы дети, внуки и вся большая дружная семья могла в, этих, в этом центре для моего утешения, эго и спокойствия там заниматься. И, понятно, по мной прописанным. Но у меня завышенные требования. И я сижу и думаю, а что, если мои дети попадут на берега Амазонки? И там вместе с этими аборигенами они там выживут? Или их эти аборигены там затопчут? Они возглавят аборигенов или они забьются как где-то в угол? И когда такой подход, то ты понимаешь, что если мы берем тысячу детей что мы их сначала поделим на 500 лучших и 500 худших. И у нас станет вопрос, а наши-то попали в 500 лучших или в 500 худших? А дальше мы поделим 100 лучших, 100 худших и 800 в средине. И опять встанет вопрос, а наши-то дети куда в этой классификации попали? Если в 100 лучших, то мы чемпионы. А если 800 в 800 средних, ну как бы... Не худший вариант. А если 800 худше, то вообще мы что делаем в этом профессии? Зачем мы вообще когда-то кому-то говорим о том, что у нас есть какой-то намек на врачебное образование? И вот я на сегодняшний день говорю, что если врач учился для себя, учился для своей семьи, для детей... Он может работать, он не может не работать, но это вопросы здоровья, это вопросы принятия решений, и это и есть медицина междисциплинарная лично для себя, когда ты лечишь своих, а своих как чужих. Понятно, что на сегодняшний день, ну, я долго вообще искал для себя, как любой из сосланных детей, и нет титульной нации, ты ищешь для себя, ну, место в этом мире. Место жительства, место для проживания, место для семьи, для детей. И претензии не так велики. Ты ищешь, в общем-то, уже на сегодняшний день экологический и климатический рай. Так вот, мы в феврале сидим в экологическом и климатическом раю. Это и есть Испания и Морбея в частности. Вот. И этот никакой политики, никакой экономики, никакого вообще ничего. То есть нет никаких других мотиваций для того, чтобы в свое время принять решение, что есть в этом мире в этой Европе еще места, где можно жить в экологическом и климатическом раю. Ну, понятно, что дальше была здесь создана база, создана некий спорткомплекс, была создана вся эта семейно-бытовая и семейно-развивающаяся инфраструктура. И на сегодняшний день, так как это все равно осталось профессией, мы делаем этот некий, назвать его можно семейный бизнес медицинский, назвать можно это отель-резорт, назвать можно это как угодно, но опять поднимаю, возвращаюсь к твоему вопросу, кто наши клиенты. Это в первую очередь люди, у которых ответственность за свое здоровье, Сами взяли на себя. Не делегировали государству, не делегировали медицине, не отморозились на этот счет, а которые сказали, я ответственность за свое благополучие, за свое благосостояние, за свое развитие, за свое воспитание и обучение взял на себя и за здоровье в том числе. Так вот это именно для таких. И поэтому я часто говорю, что мы лечим своих, от а чужих как своих. Что инвестировать в здоровье никогда не рано, никогда не поздно. Что родители бизнесмены должны инвестировать в здоровье детей и внуков. А дети и внуки бизнесмены должны инвестировать в здоровье своих родителей. И этим будет преемственность трех поколений, потому что наше бессмертие все равно, оно генетическое. Вот, не политическое, не экономическое, не литературно-научное, оно биологическое бессмертие в наших детях, в наших внуках, в наших правнуках. Поэтому то, чем я занимаюсь, это активное здоровое долголетие и весь центр, который здесь, строится, будет развиваться, он будет развиваться по этому сценарию, потому что для этого проделана в течение 50, 50 лет лично для себя огромная работа вот, на собственном энтузиазме и за собственный счет, потому что никогда не, став, не развивал науку за государственный счет, потому что ты теряешь свободу, у тебя отчетности больше, чем реальной работы, и тебе задают вопросы, на которые ты обязан отвечать, а не сам себе ты ставишь вопросы, на которые сам отвечаешь. А вопросы ставятся очень просто. Я иду по улице, вижу хромого ребенка, или хромую тетю, или хрома, или косовая там, или еще какого-то и у те, меня всегда накрывает. А что я буду делать, если подобные вещи случится в моей семье, если какого-нибудь вот такого ребеночка мне привезут? Дети и скажут, вот такой дедушка уродился. Вот я так женился маленько, не совсем правильно. Она мне вот такого родила, вот и получи себе, теперь и выгребай из этого. Вот, поэтому, любовь дело абстрактное. Поэтому от нее могут рождаться дети, как очень здоровые, так и проблемные. Поэтому разбираться надо, потому что, когда вопрос стоит о родных и близких, деваться тебе некуда. И ты, как раб лампы, будешь выруливать любой ценой, любыми трудами и время затратами. Ну, вот примерно первым кругом, что я хотел сказать, и что ответить на ее вопросы о том, для кого и для чего создан этот центр. Создается эта база, и что наши клиенты – это... Люди близкие по менталитету, люди с таким же складом ума, с таким же инвестиционным, а не дотационным подходом к жизни, когда берем ответственность за все на себя и никогда ее не перекладываем. С такими людьми мне очень легко, с такими людьми мне, мы говорим на одном языке, я могу ответить на любые самые каверзные и самые заумные вопросы, и они... Если уж честно говорить, никогда у них не родится в голове вопрос, который в свое время за 50 лет не пришел мне, ко мне в голову, и на который я не нашел бы ответа. Ну вот это примерно так.